приветствую в этом видео я хочу поговорить про продающие сайты как сделать ваш сайт продающим чтобы он вам привлекал клиентов и вы получали больше и больше заказов больше и больше продаж в общем-то это достаточно нетривиальная задача на самом деле часто ко мне обращаются за консультацией или в коучинге почему сайт не работает и вопрос даже не, чаще всего не в технических моментах хотя они тоже влияют очень важно проработать структуру проработать правильно сайт чтобы он работал так, как следует, и приносил вам клиентов. Этим я занимаюсь в коучинге, но я вам, лично вам, я предлагаю заполнить форму, и если мы, тема мне будет интересна, я персонально с вами поработаю, помогу вам выстроить эту цепочки продаж, триггеры, чтобы все работало как надо, чтобы все... Вот э, такие моменты, расскажу о таких моментах, что у вас примерно через, ну, минимум, наверное, две недели, максимум два месяца, будет полная картина, что вам делать, план работ, что вам делать, кому что заказывать, как выстроить структуру сайта, чтобы он продавал. Просто заполните формочку, и мы встретимся дальше в переписке.